Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре новинка от компании Zoom Полевой рекордер F1 Так, компания Zoom представила свою новинку Это рекордер Рекордер в абсолютно новой линейке Так называемых полевых рекордеров Собственно, название именно оттуда Field Recorder 1 максимально маленький. Он бывает у нас в двух видах. Первый покомпактнее, подешевле, это вместе с петличкой. И второй подороже идет вместе с пушкой. Звук в этом ролике вы будете слышать именно с этих двух рекордеров. Тот, который с петличкой висит на мне. Вот он. А второй висит на штанке вместе с пушкой и пишет меня сверху. Мы с вами будем слышать суммарно 4 дорожки. Две будут сырые, одна с петлички, другая с пушки. И две уже с компрессией, для того, чтобы понимать, какой звук мы можем получить на выходе. Итак, давайте поговорим о функционале этого рекордера. Рекордер имеет на вход один 3,5-миллиметровый стерео-джек. На выход имеет 3,5-миллиметровый стерео-джек для вывода его, на, например, на наушники. Либо вывод на вашу камеру, либо еще куда-то в записывающее устройство. Особенностью этого рекордера, помимо его очень компактного корпуса является наличие разъема под капсульную систему компании Zoom, такую, как вы могли видеть, например, в версиях Zoom H5 либо H6. А это значит, что вы можете сюда подключить огромное количество аксессуаров, такие как пушки двух вариантов, это mid микрофоны, это два XLR входа и получить практически безграничные возможности с этим рекордером. Благодаря такому широкому функционалу мы имеем два варианта комплектации. версии вместе с петличкой в комплекте у нас идет, соответственно, рекордер, петличка, две мизинчиковые батарейки, а работает этот рекордер именно от двух мизинчиков батареек, либо аккумуляторные мизинчики. К петличке у нас идет пластиковый аллигатор, а также две пролоновые ветрозащиты, а также идет металлический зажим на пояс, вот он здесь. Также рекордер за счет своей конструкции можно повесить и на ремень напрямую, расстегнуть ваш ремень, повесить прямо на него без всяких зажимов. И, собственно, та версия, которая идет с петличкой, подразумевается, что вы будете вешать этот рекордер напрямую на, на человека, которого вы пишете звук, и подводите к нему петличку. Естественно, никто не мешает вам ваш рекордер использовать в каких-то других условиях. А вторым вариантом у нас идет вариант вместе с пушкой. Эту пушку вы уже знаете по аксессуарам, которые вы могли докупить к Zoom H5 либо H6. Это обычная монопушка, очень качественная, очень хорошо собранная. Она вставляется вверх в капсульную систему. Также здесь еще в комплекте идет для этой пушки поролоновая ветрозащита. Также две батарейки. Здесь сразу же имеется провод Jack-Jack для подключения к вашей камере, потому что производители подразумевали, что вы будете это использовать как направленный микрофон-пушку, а также дублировать эту запись внутрь вашего рекордера. И также для того, чтобы поставить этот рекордер сверху в горячий башмак на камеру и не передавались разного рода вибрации, в микрофон, они положили сюда и антивибрационный подвес. К сожалению, этот подвес спроектирован исключительно под этот рекордер, он не прикручивается чет... через четверть дюйма и отверстий четверть дюйма нету в этом рекордере, а он вставляется в распор в те самые трубочки, через которые мы могли продеть и ремень. В целом, внутрянка у этого рекордера довольно понятная, если вы уже когда-либо обладали какими-то рекордерами от компании Zoom, Немножко здесь поменялась регулировка мощности. Если до этого мы всегда это делали либо рычажками, либо кнопками от 0 до 100, то здесь при использовании пушки мы регулируем крутилочкой на самой пушке мощность от 0 до 10. А при использовании микрофонов, которые вставляются через трех половиной миллиметровый джек, например, как версия с петличкой, мы выставляем из нескольких режимов громкости. Это слабые, сильные и там, промежуточные. Это не очень удобно. С одной стороны, вы не можете очень точно настроить громкость, которую вам надо, но при этом это гораздо упрощает настройку во время съемки. Также здесь есть классические функции лимитра, функция обрезания низких частот. Вы можете писать как в MP3, так и в, WAV в разных битрейтах. Корпус в руках ощущается довольно плотным и тяжелым. Все сделано довольно приятно, хоть местами и пластик. Нареканий по сборке у меня есть небольшие. Они касаются отсеков, которые закрывают отсек с батарейками и отсек с флешками. На мой взгляд, они довольно хлюпенькие, надо быть с ними довольно аккуратными. Но, возможно, я ошибаюсь и отношусь слишком строго к этому рекордеру. Возможно, проживет он довольно неплохо. Также небольшие трудности я имел с заглушкой, которая закрывает капсульную систему. Она сделана полностью из пластика, она там стоит в распор на защелке, и снимать ее оперативно довольно неудобно и долго. Но, скорее всего, часто вы это делать не будете. Например, с петличкой вы этого делать вообще не будете, если у вас нет ничего, что поставить в этот разъем. Если вы пользуетесь версией с микрофоном пушкой, возможно, вы будете все это перевозить в собранном виде и собирать, разбирать вам это практически никогда не понадобится. В остальном здесь все выполнено максимально просто и понятно, здесь нет ничего лишнего от каких-то дополнительных меню, остаются все те же самые приятные функции, такие как питание через USB, использование его как внешняя аудиоплата, можно также перекидывать через USB шнур. Отображение времени, сколько вы уже записываете и сколько вам еще есть возможность записать, все это довольно удобно выполнено. Для кого этот рекордер, на мой взгляд, сделан? В первую очередь, это для тех, кому очень сильно не хватало возможностей рекордера H1. Поскольку очень многие использовали Zoom H1 исключительно как рекордер, в который вставлялся микрофон, петличка, например. Многие хотели использовать микрофон H1 как на камерный микрофон, но его стерео XY микрофоны не совсем хорошо подходили для репортажных съемок, потому что они пишут все абсолютно вокруг. Благодаря этому рекордеру у вас есть возможность использовать микрофон-пушку, у которого кардиодная форма записи звука, а это значит, что он будет в основном цеплять звук, который находится спереди, и чуть-чуть будет хватать то, что находится сзади, а по бокам он будет стараться отсекать. Также, что удивило, в комплектации отсутствует теперь флешка на 2 гигабайта. В рекордерах обычно компания Zoom всегда их кладет, что очень всегда радовало. Потому что вам не приходилось где-то искать microSD дополнительно для того, чтобы записать хотя бы звук на, на начальном этапе. А потом уже можно приобрести что-то более емкое, более скоростное и надежное. В этом рекордере этого нету и помимо покупки самого рекорда вам сразу надо позаботиться о том, чтобы вас была хоть какая-нибудь флешка, на которую можно будет записать звук. Больших емких флешек особо не требуется. Например, на флешку 8 гигабайт в максимальном битрейте здесь можно записать аж полтора часа звука. Для большинства пользователей это более чем достаточно. Если вы занимаетесь видеосъемкой почти всего чего угодно и снимаете это, как правило, на зеркальные либо беззеркальные камеры, в которых очень слабенький свой аудиопорт, вот такой вот аудиорекордер станет очень хорошим вашим помощником. Потому что вы сможете его использовать как для записи интервью на петличку дистанционно, а потом ее свести и получить безумно хорошее качество при... и при этом без проводов. А также вы сможете снимать репортажи, например, поставив его на камеру, в... подключить туда пушку и получить очень качественный звук с ваших репортажей. Помимо этого вы можете получить два аудиофайла. Один будет уже в вашем видеофайле, скомпрессированный, чуть меньшего качества. И второй дублирующий. На всякий случай вы можете записать в сам зум что удобно в этом случае вы можете писать чуть тише чем в саму камеру и тем самым если вдруг у вас какой-то момент в вашем видеофайле на аудиодорожке будет перегруз вы всегда можете достать аудиодорожку с вашего зума там где все это записано тише без перегруза и заменить ее тем самым вы страхуете свой звук и так что мы получаем в итоге мы получаем довольно прекрасно собранный, очень компактный рекордер с довольно широкими возможностями за счет того, что здесь появилась капсульная система. Мы имеем две немножко разные комплектации. Одна для записи на петличку, вторая для более репортажных съемок напрямую в камеру. Я бы хотел бы еще видеть третью комплектацию. Это голую без всего только сам рекордер немного меня расстроило отсутствие в комплектации флешки хотя бы на 2 гигабайта как они делали это раньше но в остальном это довольно интересный рекордер который вам поможет практически во всех ситуациях и составить серьезную конкуренцию таким рекордером, как zoom h1 который кстати они обновили и мы скоро сделаем на него обзор тоже а на этом все не забывайте подписываться на наш канал на youtube и Ставить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые обзоры. А также заходить к нам на сайт, смотреть актуальные цены. Приходите к нам в гости, чтобы с нами пообщаться. А я с вами прощаюсь. С вами был магазин 812 фото. Счастливо.